Я приветствую зрителей канала Форума Свободной России, студии Дмитрий Селивончик, а в гостях у нас историк и публицист Александр Скобов. Александр, здравствуйте. Здравствуйте, Дмитрий. Я предлагаю сегодня обсудить законопроект, который был недавно внесен в Государственную Думу. Это законопроект о запрете от гитлеровского режима и сталинского. Я знаю, что у вас было несколько публикаций, одна из них вышла буквально сегодня. И хотелось бы услышать ваше мнение по этому поводу и в том числе детальный разбор этого вопроса. Вот этот законопроект госпожи Емпольской... Он, с одной стороны, в общем-то, ничего нового. Это продолжение тенденции, наметившейся уже много лет назад. Но, с другой стороны, это происходит в сильно изменившихся обстоятельствах. И я хочу коснуться и того, и другого. Дело в том, что... Но еще с нулевых годов, ну, во всяком случае, с конца нулевых годов, часть властной и околовластной элиты начала кругами буквально ходить, нарезать круги и подбираться к тому, как бы законодательно запретить негативные исторические оценки э, действий э, сталинского режима, ну и вообще российского государства там во всех его ипостатях, но в первую очередь, конечно, сталинского режима как э, наиболее э, одиозного и наиболее прославившегося преступлениями. Э, значит, вот как бы закрепить э, запретить э, давать публично негативные исторические оценки его действиям? И как бы вообще перекрыть возможность распространения информации, которая может расцениваться именно как постыдная для этого режима. И выдвигались самые разные инициативы, самые разные законопроекты. Начиная вот, что я помню, это предложение было Сергея шайву который тогда еще в девятом году, был главой МЧС, а не главой Министерства обороны, вот он выдвинул такое экзотическое предложение ввести уголовную ответственность за отрицание победы Советского Союза в Великой Отечественной войне. Все очень удивились, как можно отрицать исторический факт. Но дальше было разъяснено, что речь идет не об э, отрицании факта победы, а об умалении значения победы. А что такое умаление значения победы? А это когда э, ей даются какие-то негативные оценки. Э, когда, например, э, э, европейские политики не признают, что появление советской армии на территории, допустим, стран Балтии, Польши и других восточноевропейских стран было для народов этих стран исключительным благом. Когда европейские политики говорят о том, что советская армия принесла на своих штыках новый тоталитаризм, новую диктатуру, новое угнетение, и... Вот это есть умаление значения победы э, Советского Союза в Великой Отечественной войне. Э, ну, конкретно э, предложение Шойгу тогда не получило э, законодательного развития, там пошумели и как-то успокоились, но э, в 2013 году появляется э, достаточно широко известный э, проект э, Яровой, который таки стал законом, э, где вот такие негативные оценки э, действий сталинского руководства и э, советских вооруженных сил э, во время Великой Отечественной войны э, и вообще Второй мировой войны э, рассматривались э, значит, как э, заведомо ложная э, информация и как реабилитация нацизма. И соответственно э, были внесены э, дополнения э, в э, уголовный кодекс. Появилась статья о реабилитации нацизма. Значит, вот тоже это имело целью уничтожить возможности открыто называть преступления сталинского режима преступлениями. Потом этот э, закон Яровой, э, он, же, он же дополняется постоянно, ты, в него же вносят в, в, все время что-то новое. Вот и сама Яровая там недавно предложила поправки, э, дополнительно ужесточающие этот закон. Там еще один был э, законопроект, который не получил э, законодательного развития. Законопроект э, «Справедливца Михеева». Ввести уголовную ответственность за оскорбление патриотических чувств. А что такое оскорбление патриотических чувств? А это опять-таки какие-либо негативные оценки действий советского руководства в годы войны и советской армии. И... Ну вот тоже там обсуждали в Думе этот законопроект. В закон он не превратился, правда. Но, во всяком случае, он обсуждался. То есть вот, вот эта некая группа, она постоянно придумывает, чтобы такое еще ввести и чтобы такое еще значит запретить, чтобы э, исключить из публичного пространства вот все эти негативные оценки и всю эту негативную для сталинского режима информацию. Ну и наконец появляется э, вот этот проект Емпольской. Он абсолютно в том же русле э, поиска этой возможности э, заткнуть обществу рот э, и заткнуть ему уши. Значит, чтобы нельзя было э, об этом говорить и чтобы нельзя было это слышать. Эм, но э, что в, принципиально нового? А принципиально новая э, политическая обстановка в стране. Потому что э, до недавнего времени э, Кремль э, все-таки был заинтересован в поддержании видимости э, гибридного характера своего режима. То есть он, он очень даже поощрял разработку и принятие всевозможных таких репрессивных запретительных законов, но репрессии он удерживал на уровне таком точечном, очень избирательном. Эти законы почти не применялись. Почти не применялись. А вот это как раз и изменилось. Режим переживает заключительную фазу трансформации уже в полностью режим фашистский без вот этих декораций гибридных, которые в какой-то степени позволяли говорить о сохранении там все-таки права на легальную оппозицию, права на разномыслие. Вот это все хоть в очень урезанном виде, но до недавнего времени существовало. Сейчас э, идет э, уничтожение остатков вот этих э, декораций, драпировок, э, фиговых листочков, э, которые прикрывали до этого путинскую диктатуру. Э, ну и дальше, собственно, ос особой заинтересованности э, удерживать репрессии на таком минимальном точ точечно-избирательном уровне у Кремля нету и не будет. Ну и кроме того, этих репрессивно-запретительных законов уже накопилось такое количество, что ну, это просто как ком такой раздутый, готовый сорваться вниз, как снежная лавина. Он рано или поздно сорвется все равно, потому что вот, Штампуют и штампуют новые репрессивно-запретительные законы. Да? Поэтому э, я ожидаю, э, что э, применение этих репрессивно-запретительных законов будет значительно расширено. Значительно расширено. Что это э, будут не единичные случаи преследования по этим законам. Uh, что это будут массовые, uh, массовые уже преследования, это будут десятки и сотни uh, людей, которые пострадают от этих запретов. Uh, ну и, конечно, uh, это будут uh, uh, попытки uh, запретить, изъять из оборота uh, огромное количество. Литературы, фильмов, в том числе и советского периода, которые не вписываются вот в эту новую, фактически, вводимую в качестве обязательной, не подлежащей сомнению, государственную идеологию. То есть вот, вот что старого и вот что нового я вижу сегодня в ситуации вокруг этого законопроекта. Конечно, он будет принят, тут как бы ни у кого сомнений нет, взбесившийся принтер простампует все, что угодно. Скажите, пожалуйста, а как вы считаете, зачем режиму сейчас нужна вот эта вот правопреемственность советским режимом, эта химера, когда в принципе у него хватает ресурсов для того, чтобы стать достаточно авторитарным или тоталитарным без опоры на прошлое? Зачем нужно возвращаться к прошлому? Здесь можно выделить несколько моментов. Ну, Во-первых, Кремль и в целом правящая элита стремится утвердить принцип неподсудности людям любого государства. Вот любое государство, любой режим, какой бы он ни был, и когда бы он не существовал, он, он людям не подсуден. У него есть неотъемлемое, сакральное право на любые действия, на любое насилие, на любую жестокость, на, на любую подлость. Она всегда высшими какими-то интересами оправдана, и поэтому... Путинский режим давно, но последовательно, хотя в этом плане он действовал тоже очень осторожно и постепенно, он стремился вывести из-под критики как раз сталинский период нашей истории. Это для него просто дело принципа. Был законный государь, его называть преступником нельзя, это неправильно. Любой законный государь. Иван Грозный, Петр Первый, Николай Второй, Ленин, Сталин. Законные государи не подлежат человеческой критике. Вот, э, это важный элемент идеологии путинского режима. Неподсудность любой государственной власти людишкам. То, что этот вопрос подняли именно сейчас, он как-то актуализировался, именно сравнение фашистской Герма... Германии и Советского Союза того периода? Или это просто ряд дополнений к вот этому большому пакету, о котором мы говорили? Ну, он э, в какой-то степени, хотя я не думаю, что в значительной степени, актуализировался э, в том отношении, что... Как раз последние несколько лет, самые последние несколько лет, идет активная раскрутка в качестве официальной идеологии и официальной мифологии правящего режима, так называемого "Победа победобесия. Вот победа в Великой войне. Это сейчас Альфа и Омега, на, на которой строит свою сакральность нынешний режим. И это для него действительно очень важно. Потому что, с одной стороны, это действительно момент, с позитивностью которого трудно спорить, победа над гитлеровским режимом, над нацизмом, это действительно было в любом случае благом для человечества, для цивилизации, для тех народов, которые на какой-то период оказались под властью гитлеровского режима. И никакой нормальный, адекватный человек отрицать этого не будет. А с другой стороны, вот этот позитивный посыл, он нынешним кремлевским режимом изуродован и извращен до неузнаваемости. На этом позитивном посыле строится сегодня совершенно другой посыл, имперско-реваншистский. Все-таки праздник Победы, он, я помню еще мальчишкой, каким он был, это действительно был праздник со слезами на глазах, и лейтмотивом этого праздника было никогда снова это был праздник победы над войной преодоление войны а из него сделали вот это то что сейчас можем повторить вот это все британие оружием вот, вот это все нагнетание враждебности э, к окружающему миру вот э, это то что возвели на этом фундаменте вот это отвратительное совершенно здание победовесия э, и по сути дела э, Борьбой с гитлеровским фашизмом сегодня прикрывается самая настоящая фашистская идеология, идеология современного русского имперского фашизма, которую выстраивает Кремль. Вот в этом плане да, сравнение сталинского режима с гитлеровским, оно крайне неприятно для Кремля и его идеологической обслуживания. Это как раз то, о чем я хотел вас спросить. Если Кремль считает себя во многом правоприемником предыдущего режима, а дискуссия как раз между, между различиями гитлеровского, гитлеровского и сталинского режима заключается во многом, мы очень подробно разбирали это в своих статьях о том, были ли они авторитарными или они были тоталитарными, а к чему тогда вот на текущем этапе тяготеет э, Россия? Все-таки к авторитаризму или тоталитаризму? Э, ну вот еще когда была вся эта эпопея с э, так называемыми поправками к Конституции, э, которые на самом деле были э, ну таким растянувшимся на несколько месяцев э, антиконституционным государственным переворотом сверху конечно, потому что в ходе э, этой операции Конституция была изнасилована и растоптана просто, потому что и процедура сама э, принятия этих поправок э, полностью противоречила э, нормам действующей Конституции, э, и сами эти поправки впрямую вступали в противоречие с основными принципами Конституции, заложенными в так называемые защищенные ее разделы. Да? То есть это, это был, конечно, абсолютно незаконный антиконституционный переворот. Так вот, еще когда вся эта эпопея с поправками происходила, я написал целый цикл статей на, на эту тему, и э, я там э, старался показать и доказать, э, что э, у нас, э, во-первых, э, происходит переход от э, мягко-авторитарной системы к жестко-авторитарной. Во-вторых, у нее появляются э, совершенно очевидные тоталитарные черты. Я бы еще не сказал, что это уже э, сформировавшийся тоталитарный строй, но это жесткий авторитаризм э, с э, тенденцией уже перерастания в тоталитаризм, с явными тоталитарными чертами. Э, и э, таковыми тоталитарными чертами, э, я считаю, ну, во-первых, э, фактическое закрепление в Конституции государственной идеологии. Э, там... Целый ряд э, внесен именно поправок, которые, э, ну, так, в несколько все-таки стыдливой форме, но э, вводят э, в Конституцию э, понятие официальной государственной идеологии. Так или иначе, поддерживаемой государством, так или иначе, защищаемой государством. Э, это касается и, э, вот опять-таки... Недопустимости э, умаления подвига э, советского народа при защите Отечества, это и э, дополнение касающееся э, ну, фактического объявления э, православия государственной религии, что тоже как бы, противоречит полностью э, защищенным главам Конституции. Вот, это уже признак тоталитарного государства, появление государственной идеологии, защищаемой законодательно. Ну и как раз вот целый ряд этих новых репрессивно запретительных законов, они тоже призваны сказать, узаконить какую-то государственную идеологию, государственную мифологию, который у нас в значительной степени заменяет ну, какую-то детально разработанную идеологическую систему. И еще очень важный признак все-таки появления тоталитарных черт у нынешнего российского режима путинского – Uh, это uh, все более широкое использование uh, всевозможных учреждений uh, государственных организаций uh, и uh, в том числе и коммерческих фирм, ну, uh, грубо говоря, трудовых коллективов самых разных, государственных, негосударственных, там частных, uh, для uh, принуждения к лояльности и для определенной политической мобилизации общества на поддержку режима. Начиная с использования школ, в первую очередь, для выборных манипуляций, но это достаточно давно уже было, но сейчас те же вузы начинают широко использоваться для идеологического и политического контроля над студентами со стороны преподавателей, для того же идеологического и политического контроля руководства вузов над преподавателями. Вот это все выстраивается, та самая структура, которая отличает тоталитарный режим от авторитарного. Вот тот инструментарий, который обеспечивает действительно всеохватывающий политический идеологический контроль над населением. Вот. Тут даже дело не в массовости репрессий. Это э, все-таки вторичный признак. А вот такая вот разветвленная система контроля, принуждения к лояльности, мобилизации на поддержку существующей власти, вот это уже признак тоталитаризма. Вы упомянули про мобилизацию, я читал ваши статьи, это был одним из признаков, в рамках вашей статьи это был одним из признаков именно тоталитарных обществ, а еще одним из признаков была инфантилизация населения. Мне кажется, и сама идеология, базирующаяся на мифе, о котором мы говорили чуть ранее, и те поправки, которые сейчас носятся, в том числе и законы об образовании, образовательной деятельности, во многом тоже направлены на инфантилизацию населения, ограничение информации, обучение. Вот по этому поводу можно ли сейчас это выделить как одним из признаков движения к тоталитарному режиму? Конечно, можно. Конечно, это, это именно так и есть. То есть устанавливаются отношения власти с населением, как с детьми малыми. И населению навязывается, и в значительной степени население это принимает, вот так, тоже такой стереотип отношения к власти, как с детей малых. Которые ни за что не отвечают сами от которых ничего не зависит, а это, между прочим, всегда оправдание любому простому маленькому человеку, любому винтику, что называется, системы. А вот зачем ты пошел там на провластные мероприятия? А зачем ты там публично где-то высказывался в поддержку кандидатов власти? Ты действительно их поддерживаешь? Да нет, конечно, но от меня же ничего не зависит, это ничего не решает. А почему вы этого не сделать, если просят? Вот такая полная безответственность политическая, она распространяется на уровне массового сознания. Еще один момент по поводу признаков движения к тоталитарному строю, режиму, который вы упоминали, про который бы хотел бы спросить вас подробнее, это регуляция свободного рынка. То есть мы движем, то есть ограничения свободы рынка, свободы частной собственности, в этом направлении мы тоже движемся к тоталитарным тенденциям или все-таки сохраняется еще некая гибридность? Здесь гибридность сохраняется. Все-таки в целом в сегодняшней России экономика рыночная, и частная собственность в ней существует. Другое дело, что это деформированная рыночная экономика, деформированная монополизмом, олигархических каких-то структур, аффилированных с тем же самым государством. Фактически невозможно заниматься частным предпринимательством и быть каким-то собственником, не будучи... ну аффилированным с какими-то олигархическими или государственными структурами, то есть не имея просто крышу в виде вот, каких более сильных лиц, более сильных структур. И это все в какой-то степени напоминает ну, такие феодальные отношения. Да? То есть это, это не классический капитализм, конечно со свободным рынком, со свободной конкуренцией, это, пожалуй, рынок, находящийся под контролем бандитских группировок, у которых все схвачено, которые пускают на рынок своих людей, которых считают нужным, и ровно в том объеме, в каком они считают нужным. Да? Вот у них все схвачено на этом рынке. Но, в принципе, рынок э, существует. И, и, и в этом плане, э, ну да, экономика современной России, она, с моей точки зрения, э, э, либеральнее экономики той же гитлеровской Германии, где э, реально существовало централизованное директивное планирование. У нас нет централизованного директивного планирования. У нас э, все-таки экономика частная и рыночная. Но я говорю, что это вот такой вот... Рынок деформированный, уродливый. Ну и в завершении нашей беседы я бы хотел задать еще один вопрос. Я хотел бы узнать ваше мнение, что вы считаете необходимо делать обществу в связи с принятием этих законов, поскольку мы понимаем, что режим движется к элитарным тенденциям, высказывать умение становится все более опасно. Необходимо ли прямо бороться, что ли, открыто выражать свое несогласие с теми законами, которые принимают, выражать свое мнение по поводу исторических событий или необходимо адаптироваться и переждать, на ваш взгляд? Я всегда был и остаюсь сторонником активного сопротивления, а не приспособления к таким вот обстоятельствам тут все равно будет не приспособиться. Либо ты будешь полностью работать на них, либо ты вступишь с ними в какой-то конфликт. Да, от всех людей, от каждого человека нельзя требовать смелости, и решимости, самопожертвования, чтобы он вступал в конфликт со всеми значит, последствиями этого. Но какое-то количество людей будет готово сопротивляться, будет готово идти на жертвы. И, в общем, чем больше будет таких людей, тем скорее этот режим все-таки рухнет.